А перед началом видео порекомендую вам канал Гильмера. он снимает интересные стримы по самым разным играм, рекомендуется к подписке. Enough. I